Здравствуйте, дорогие зрители канала ДИТ Дипломы. На этом канале я буду размещать видео с инструкцией, как разработать дипломный проект по специальности технология подземной разработки, сокращенно ТПР, для Днепроудненского индустриального техникума. Эта информация будет полезной также и для студентов-горняков Национального горного университета города Днепропетровск. В этом видео я кратко объясню, как это будет выглядеть, что конкретно я хочу предоставить для общего доступа, объясню, зачем это я делаю. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на то, что вся информация будет предоставлена совершенно бесплатно, в открытом доступе для широкого круга зрителей этого канала без ограничений. Информацию по дипломным проектам я собирал и разрабатывал более 10 лет. И со разрешения своего друга, который также вложил в это много сил, я размещу ее на этом канале. Сразу отвечу, зачем я это делаю, ведь можно было бы ее продавать. Во-первых, я уехал с Непродного и уже более двух лет не занимаюсь помощью по выполнению дипломных проектов. В будущем не собираясь возвращаться к этому ремеслу, следовательно, весь накопленный объем информации пропадет почем зря. А так как было вложено немало силы труда, будет жаль, если это не принесет больше никому пользы. Во-вторых, предоставляя информацию как есть, без исправлений, связанных с последними изменениями и требованиями к дипломным проектом, снимая с себя любые обязательства, связанные с этими дипломными проектами. В-третьих, запрещаю использовать предоставленный материал в коммерческих целях. Весь материал можно разделить на четыре части. Первая часть. Курсовые работы по проходке выработок. Предмет. Сооружение горных выработок. Вторая часть. Курсовые работы по разработке камер. Предмет. Технология подземной разработки. Полезных ископаемых. Третья часть. Дипломные проекты. Факультет. Технология подземной разработки. Четвертая часть. часть на дипломные проекты. Факультет. Технология подземной разработки. Разделяя эти части на четыре плейлиста для удобства навигации, для того чтобы вы могли сразу переходить к нужному видео, а не пересматривать предыдущие. Также в каждом плейлисте выложу видеоинструкцию, как сделать самостоятельно диплом или курсовой, имея нулевые знания по предмету. Забегая вперед расскажу, что я для ускорения и упрощения процесса по выполнению дипломов создал поэтапно книгу в Excel. Создавал ее около 4 лет, добавляя в нее все новые разделы и связывая их между собой. В итоге 70% дипломного проекта рассчитывалось мгновенно в Excel. Что мне оставалось делать при этом, это правильно вписать исходные данные. В дальнейшем создам ролик с инструкцией, как правильно заполнять исходные данные в таблице Excel. И выложу эти таблицы в открытый доступ. Ну и конечно же есть много чертежей с графической части дипломов и курсовых работ. Большинство из них выполнено в программе Компас 3D, остальные в программе Автокад. Выложу исходники для того, чтобы вы смогли их изменять в случае необходимости. Так как на канале YouTube можно разместить только видео, я попутно с каналом ДИД Дипломы создам сайт diplom.vfroll.ru, на котором продублирую информацию с видеоканала а также размещу весь архив данных, о котором говорил выше. Хочу повториться, то запрещаю использовать предоставленный материал в коммерческих целях. На этом я буду заканчивать свое первое видео. Все остальное смотрите в следующих роликах, которые я постараюсь регулярно выкладывать на этом канале. Если вас заинтересовала информация, то советую подписаться на канал, для того чтобы не потерять ссылку на него. Это можно сделать, кликнув на кнопку, которая находится справа под видео. А чтобы не пропустить выход нового ролика, нужно нажать на колокольчик, который появится после подписки на канал, там же справа под видео. Если будут вопросы или предложения к новым видео, вы всегда можете их написать в комментариях, на которые я постараюсь ответить и учесть их при создании новых роликов. Ну и конечно же оценивайте видео, ставя на него лайки. Желаю всем удачи и успехов в учебе. До новых встреч, дорогие зрители.